Геолог Казанского государственного университета Моисей Герцевич Сладуха трудился на кафедре исторической геологии и палеонтологии до февраля 1992 года, в период Великой Отечественной войны. Он принимал участие в продолжительных боях по обороне Кавказа. По окончании войны Моисей Герцевич продолжил свою научную деятельность в должности педагога и проводил лекционные курсы по исторической геологии, а также возобновил свою научно-практическую деятельность. Одновременно с этим ученый совмещал педагогическую специальность с разработкой новой темы своей научной работы. Казанский Центральной и Южной части Марийско-Вятских поднятий. Геолог также поддерживал деловые связи в Казани с институтами Академии наук СССР и геологическими организациями страны. В скором времени он занял пост старшего преподавателя, доцента и старшего научного сотрудника. Моисей Герцевич внес огромный вклад в дело победы не только в должности командира взвода, но и в качестве научного специалиста. Он был награжден орденами Отечественной войны второй степени, медалями за боевые услуги, за оборону Кавказа, за победу над Германией в Великой Отечественной войне, за доблестный труд и юбилейными медалями. Виктория Козырева, Универньюз.